что для меня значит быть евреем много всего во первых это вопрос происхождения я еврей потому что происхожу от авраама исаака якова некоторые считают что еврейство определяется только веросповеданием. такие люди говорят что нельзя быть евреем и верить в иисуса но еврейство не определяется вероисповеданием. Вот несколько примеров. Когда мне было восемь дней от роду, как хорошему еврейскому мальчику, мне сделали обрезание. Но перед обрезанием меня никто не спросил. «Ави, во что ты веришь?» Единственное, во что я верил тогда, наверное, что это будет больно. Нет, еврейство — это не вероисповедание. Это вопрос происхождения. Мы евреи, потому что мы происходим от Авраама, Исаака и Иакова. Скажу вам один секрет. На утро, после того, как я покаялся, я молился и решил следовать за Ишуа. Когда я взглянул в зеркало, я не увидел в нем норвежца. Я остался евреем. Для меня еврейство — это вопрос происхождения и культуры, наследия, истории. Мы, евреи, — это народ, с которым Бог заключил заветы и дал обетование. Он исполнил эти обетования и эти заветы. Знаете, когда я последовал за Ишуа, Бог не призвал меня из моей культуры. Он призвал меня из моего греха я еврей я родился евреем я рад быть евреем и умру евреем я всегда останусь верным своему народу его истории и культуре почему потому что я еврей для меня быть евреем означает еще одну вещь это призвание мы евреи избранный народ божий но вы должны понять что это означает я расскажу вам историю много лет назад я разговаривал с одним молодым раввином мы оба были молодые нам было лет по тридцать, но он мне как-то сказал с болью 90-летнего старика в глазах ави ави ави какая трагедия ты подобен человеку, который пошел искать сокровища, но вместо того, чтобы искать у себя во дворе, ты ищешь его во дворе язычников. Вернись, Ави. Ты же один из избранных. Вернись. Наступила моя очередь, и я воскликнул, Мордыхай, Мордыхай! «Ты прав, мы избраны». «Но зачем мы избраны, Мордыхай? мордыхай потерял терпение Да кто знает зачем мы избраны это решает Хашем мы просто избраны так что возвращайся Я ответил мардыхай я знаю зачем мы избраны мы евреи были избраны по одной единственной причине быть светом народом этого мира. Мы были избраны стать народом, которому Бог даст Писание, Мессию. и Единственное послание, которое сможет спасти всех нас от греха и смерти. Это Евангелие, это послание о том, что и Мессия умер за наши грехи и воскрес, и что, если мы поверим в Него, Он даст нам дар вечной жизни. Вот зачем мы были избраны. Стать посланниками этой вести. Не верить в Иисуса, значит, не понять наше призвание. А не понять наше призвание, значит, не понять, зачем мы избраны. А не знать, зачем мы были избраны, значит, не понимать, почему мы евреи. Ты еврей? Значит, ты избран. Избран для чего? покаяться и уверовать в Мессию и стать одним из посланников Божьих, чтобы нести его весть о спасении.